Меры, которые которые приводятся в законах, в этих уроках по закону Ньютона, они должны быть адаптированы тоже под израильский реакции. То есть просто Porsche не всем понятен. Мы же хотим, чтобы все дети более-менее понимали. Вот пример Извините, Porsche, марш, марш, который да, разгоняется мы, не всем. Сказать, но это, это можно это эта тема есть но, но я был бы осторожен хан гениальный преподаватель чтобы не началось народное творчество оно будет в девяносто случаев хуже чем он может быть а может быть наоборот лучше нет нет хорошо если есть гениальный человек то в 90% процентах случаев будет хуже а он гениальный надо признать что он гениальный преподаватель я, я как бы несколько слов, а, кратко, ем, емко и эмоционально положительно. У него эти три качества соединены. А скажите, вот, вот этот урок женщины вам больше всего понравился? из тех на русском языке. Да, она как вот. бы говорю, вот я не нарисовала, вот я не, не могу, я плохо рисую эти линии. Она как бы от себя вела. Нельзя быть переводчиком, надо от себя говорить. Ну, вот видите, то есть вы пока подтверждаете мои слова. Нет. До, ну, подождите, я, я к тому, что вот была студия Горького, да? По дублированию ага. фильма. А. И, и, и были поганые дубляжи и переводы перестроечного и послеперестроечного времени. Я вы не... чувствуете разницу между ними? Вы, уже... вы любили смотреть? Я очень любил смотреть иностранные фильмы в советское время. В советское, а. ну да. ну да. В советское, да. А не, не уводите было, в сторону. Да. Я, я вам говорю, это был профессиональный дубляж, высокого. Высочай, высокого, высочайшего уровня. Достаточно странах... высокого, да, согласен. Не, не высокого, высоч... самого высокого в мире уровня. В других странах такого дубляжа не было. Ну, не, не, я, не знаю. я в Америке смотрел иностранные фильмы, там просто как-то так, тебя делают. Вот это вот, да, Актер да, от себя ни говорил, нет. и ты верил, что это он говорит, Это, это был выс... вот, вот это то, что нужно. Чтобы тех дублировал, но вы не, не чувствовали, что это перевод. Что он от себя говорит. Да. Но, но он не, не приносить свое можно, если сделать вот эту огромную массу. Он огромную массу как он сделал, гениальных уроков. Если сделать ее, потом, я согласен, можно делать варианты, и из них какие-то могут быть очень удачные. Ну, хорошо. Это действительно и давайте. Все, все, счастливо, <сёпи> спасибо. <сёпи> все, я, я прошу прощения. Значит, все. Если сейчас. вы будете, одну если одну... вы будете продолжать про триггеры, б, б, б, ну вот у меня. Зая... Вот это как раз. Просто когда мы, когда мы, продолжим, просто хотя бы понять, когда мы сможем. А я хотел бы с Александром. А, ну, ну в среду, о, вернее, во вторник, я извиняюсь. Во вторник, хорошо. Стандартный... Я не понял, а что завтра будет? <сёпи> Завтра в 6 часов я занят. Ну, хотите завтра, позже, но я не знаю, останется ли у меня силы. А, вы хотите поговорить с, с Борисом? А Понятно, хорошо. Да? Так, так, я у нас просто будет, как обычно, повторник. хорошо. Хорошо. Ну, Александр, завтра... если захочет сейчас еще чуть-чуть про триггеры, я... А Аран, вы, вы уже должны быть выключены минут 10. Хорошо, пришлите ага. мне завтра есть, этот, запись. Там, ну, потому, если что-то будет. Наговорите позже. с Аарану Алекс... про, твоей... про триггеры. Не, не долго, да. Хорошо, все, счастливо, тогда я счастливо. прощаюсь. Счаст... Все, счастливо. Не, ну, Александр, вы... А, это вы Аарану говорите счастливо? Ну да. Да, конечно. А я думал всем. Нет, нет, нет. О, короче. Потому что я в напряжении, если... Да. А то, что про... Подождите, а все-таки про Академию Хана. Я очень боюсь, у меня есть такое свойство, я немножко передам любую Я не, не увидел еще вашего места, подключены вы к этому или наоборот. Так, место где? осторожностью. Извиняюсь, место где? Место собеседнику в беседе. Подождите, я забыл свою фразу. Повторите мою фразу, я вам отвечу. Что я не видел ва ваше место. Я спросил А, 23. в разговоре, в, в, в отношении к теме Хана, я, как говорится, зав, а, за, завалил вас своими восклицаниями а. и не смог почувствовать, где, где вы находитесь. А, понятно. Смотрите, я в отношении Хана, то есть, ну, что, значит, за переводы обраться не, у меня не, не только... А я не был. о вас лично, я говорю... В вот. отношении к тому, что если бы это произошло, скажем, при произошло. Если прошло, это прошло, то было бы здорово, потому что это, это, это нам очень здорово не мешает. Нужно поднять, в общем в Израиле это, там, уровень, уровень образования. Причем именно для средних. Ну, да. Вот. Потому что, например, вот, вот мой сын, который вот это, специально вот это вот я, для него это уже как бы это самое. Он скажет, что он получает больше школы. Ну, все а именно средние. И, кстати, вот в этом отношении то, что я потом э, предлагал, вот это вот самое в отношении триггеров, как и что, как и что их строить и так далее, это вот, э, по-моему, вот это должно, должно быть соединено. Если все по одну гребенку, но ну, не будет работать. Ну, мы знаем это хорошо. Ну вот, э, поскольку я пропустил вашу беседу, вот скажите на конкретном... А вы не прослушали ее? Ну, я, скажем так, половину прослушал. Не, не мешай, <свеч> поскольку нет, я не в конце, виду, там вот, было интересно. В контексте разговора или урока физики вы просто освежите в нашей памяти, если можно. А, хорошо. Вот, вот урок физики, да, вот. Первый закон Ньютона. Что, что с этим можно делать? Еще, еще лучшего, чем вот товарищ Хан сделал. Повидел, см, прошу прощения, смотреть, а кто, э, а кто, его, кто его, как его воспринимают Этот закон? То есть до какой степени? Кто, да, кто, за, кто заинтересован, у кого высокой мотивация понять этот закон? Ну, ну, я вас слушаю. Вы, вы рассматриваете вот это самое. То есть, как бы вот скажем так, нас самих в детстве. Uh -huh. Правильно, какие мы были. Но, uh -huh. но в общем-то, какие мы были, ведь не все ж такие. Но я уже не помню, почему мне конкретно закон Ньютона, он как бы, После этого там шли интересные задачки. А, до. А, до, до, до, до этого вот э, свободно до этого мы же кинематику учили, да? и свободно да. падающее тело мы знали, что оно да, движется с ускорением свободного падения а вот да. э, более тонко, какие причины ускорения не было но мне очень трудно, я не, я не знаю вы можете таким-то экспромтом что-то сказать, ну попробуйте экспронтом я, я наверное сейчас не смогу пилолист. Пилолист. мне пилолист. Надо, пилолист. надо будет сейчас как раз как кафедра подготовиться но, по-видимому, нужно будет э, залезть именно вот, а, именно вопрос, а почему это, то есть там очень хорошо показано, как вот исторически, так сказать, как думали, а, как бы вы думали вообще на этом месте. Угу. Пониматься вот таким вот образом. В диалоге с детьми. Вот. Это, это меньше подходит к этому формату <связь> меньше подходит но, одну минуту, а мы мы хотим для это самое, это уроки для элиты, но в какой-то степени да то есть не самые-самые элиты, но вот на один уровень меньше, а как быть с остальными? подождите, ну вот эти видеоуроки они как раз для всех, они вроде бы хорошо работают А вот у меня вот вопрос, вот для всех вот для всех ли? ну, 100 миллионов там подписались на него понимаете в чем дело так хорошо а сколько всего во-первых сколько из этих из, из этих 60 там, миллионов сколько из них действительно хорошо воспринимают они просто кликнули это раз а во-вторых какой процент из 60 миллионов составляет от всех мы же не знаем этого Ну хорошо. понимаете то есть тут это да это замечательно все и, и для, для, если мы были бы вот там вот на, нам бы лично давали в свое время mm -hmm. и уроки, это было бы замечательно. Ну а для всех, людей дальше это самое, дальше еще особенность, как кто, э, кто как воспринимает, говорит, сказал почему вот там вот здесь три триггеры, там же вторая часть, о которой я говорил, вот вы mm -hmm. даже до конца, то есть там, во-первых, одна часть это именно как триггеры, а вторая, какой у людей психологический профиль. Mm -hmm. И как они вообще воспринимают в этом плане вообще? Как им подавать? Особенно ученикам. Я понял. Я уже понял одно. Это продолжение беседы, в которой Аарон был активным участником. И, видимо, это надо будет сделать. Вот. Потому что говорил, что... Понимаю, о чем дело. В Израиле как раз одна из проблем не в том, что тут не хватает это самое, элиты. Точнее, это одна из проблем, но это не самое главное. В том, что у нас средний уровень не очень высокий. Ну, средний уровень низкий, мы, мы уже поняли. Это, это уже второе о, или третье о, поколение людей, которые учились у посредственных учителей, которыми отбили э, любовь к учебе, и уже часть из них даже становится учителями. Ну да. То есть вот. это по, по дополнике а, этом... с вниз уже прокатилось очень глубоко. И Академия Хана, она вытягивает, потому что она дает ребенку вот это ощущение, что я продвинулся, да, я понял. Вот это положительное ощущение, что я не... вот это учитель, который с удовольствием рассказывает. Ведь у него очень теплая интонация в голосе. Он рассказывает сложные вещи простым языком, просто Емко и тепло. И дальше ученик, если сделал и справился с заданиями, средний ребенок будет хорошо себя чувствовать. Мне кажется, там дети очень счастливые, рассказывают, как академия Хана изменила их жизнь. Ну, ну, я очень, очень рад. То есть это вот. То, что вот я предлагал, то есть с одной стороны вот это вот, это триггер, а с другой стороны вот именно строить психологические профили учеников, причем это ага. в этом случае как раз будет довольно просто строить, да. потому что достаточно да. просто дать э, опросника и все, и в общем на этой основе построить. Угу. И что, де делать Но, в вот, под группой, или как? Или делать да? или, или делать да, в... для каждого, для каждого классы? Да-да-да, для каждого это самое дело специфическое. Под, подождите, вот что, что вы имеете в виду? Вот у учителя есть 30 учеников. Надо, чтобы у него в классе ученики сидели с одним и тем же профилем? Или... или Нет, или, прошу или, прощения, не скажу, да? прошу прощения, ситуация как раз прямо противоположная. Вы же сказали, что, они, что, что эти задания будут именно по... Вы говорите про Академию Internet. Хана или вы говорите про обычный урок? Что тут в, в Академии Хана нет интеракции. То есть там есть задание, но нет диалога во время Одну минуту. Если мы будем строить на основе Академии Хана, вот, то, грубо говоря, я считаю, что для каждого для каждой, каждой подгруппы каждого должен быть свой, свой определенный урок. А, о, это, это прекрасная идея. Это прекрасная идея, Сделать несколько вариантов уроков. Да. И, и с этим можно большое педагогическое исследование даже делать. Да. Сделать, те, сделать тест и, и убедиться. Вот эти уроки. А, и случайно оттестировать детей, потом случайно сбросить уроки. Как, да. как, как это? Рандом э, как это? В медицине? Э, ой Какой это выражение, эксперимент, да, Да. И смотреть, как дети воспринимали уроки, увидеть, действительно соответствовали это тестам, а потом уже в другой группе делать, дать на основании тестирования уроки, убедиться, что... Ну да, до какой степени. Значит, то, что вы предлагаете, если конкретную форму перевести, ну, вот это уже для, для вас вызов, виз, да? Взять да. первый закон Ньютона или еще какой-то урок, который вам нравится. Да. И сделать его в нескольких вариантов. Хорошо. А ведь это будет не на иврите. Не знаю, там, или по-английски, по, ну, или по На том языке, на котором вам легче. Мне кажется, первый вариант всегда надо делать на том языке. А, подождите, иврит у вас э, немножко ну, они не настолько да. хорошие, чтобы так вот давать. Хотя, в общем, ну, наверное, сказать, базовые вещи могу сказать, это все, с... да. все Можно... нюансы, все это для каждого именно вот погладить, это, наверное, все-таки... Лучше по-английски, лучше начать действительно по -английски. Очень интересно. Александр, вы подумайте, какую школьную... Есть же еще один такой... У многих людей есть какой-то конек. Мы все учились в школе или потом думали, в институте. Да. Вот я думаю, что вот к этой теме я нашел хороший подход, как я объяснил. Mm -hmm. Вот у меня могу похвастаться, есть урок, как правильно строить график параболы в квадратичной функции в общем виде. И там было 60 тысяч просмотров в основном в России. Ну, да. Может, понятно. у вас есть конек, а это, кстати, еще одно. Если у вас есть конек, какая-то школьная тема, которую вот вы любите объяснять. Знаете что, я, в принципе, наверное, есть. Я, я подумаю, какая сейчас, потому что в школе немножко уже это самое. Да. Только давно было. Да. Ну, Согласитесь, да. это очень давно. Ну, да, ну, может, вам приходилось своим детям что-то объяснять. в Да. Хорошо, здорово, здорово. Ну все, тогда здесь, э, будем на связи. Будем То на связи. Завтра, завтра... смотрите, завтра э, я, я вам... Э -э...